Шойгу заявил о переброске войск США и НАТО к границам России. В общем, все они вату сейчас разогрели, вата там рвет на себя рубаху, кричит в бой, там вперед, мочи америкосов, мочи бендеровцев. Очень весело. Россия перебросила к западным границам две армии, три соединения ВДВ. Елки-фалки, две армии три соединения Кто-то думает, что это много что ли В современных условиях Вот сколько современной техники Военно-воздушным силам да, Космическим войскам нужно времени Чтобы зачистить две армии Ну представьте Что по меркам Второй мировой войны Чтобы было понятно да, Тогда сколько? 14 тысяч в день уничтожал солдат. Два дня. Это по меркам Второй мировой войны. А сейчас не Вторая мировая. То есть, сколько минут потребуется, чтобы не было этих двух армий и трех соединений ВДВ? Не знаю. Мало. Очень мало. Так что, если уж в битве на Каталовонских полях да? В битве при Шалоне. Сколько там по разным подсчетам погибло? 260 тысяч за три часа? Тогда ничего, кроме мечей и луков не было. 260 тысяч за три часа. Охереть, да? Поэтому, если есть цели истребления, то две армии это так, на раскурку что называется.